Фото ловушки, повышенные штрафы, конфискация автомобилей – все это хороший способ борьбы с недобросовестными россиянами. Но действительно ли решат проблему нововведения, покажет только время. Алина Красильникова, Универньюз.